Данное Светлыча, видео создано в развлекательных поживися. целях, все показанное сегодня по из. Треего. А мне семечек. А мне. В этом видео великий расхититель-кормилец. Вкусно и плотно поест мусорного бака. А протянет ли он после этого педали? Расхититель очень голодный и рвет помочке, как в последний раз. Будет ли сегодня драка за топовый вынос хаты? И это вы узнаете в этом выпуске. Чтобы задобрить требуха, вы должны подписаться на его канал и поставить самый офигенный лайк. А кто этого не сделает, того съезд самый вонючий в мире бомж. Не успели подъехать. Сразу вещички на продажу есть тут. Нормальные, вроде как. Ну да, пойдут. Какой-то свитер. Наверное, свитера сейчас брать не будут. Но можно взять, попробовать продать. Сандалики на продажу. Они еще такие резиновые, прикольные. Наверное, надежные. Крокс фирма, так конечно, это же кроксы Наверное, оригинальные хз Не шарю в кроксах, но беру Ребят, я пока в туалет ходил и Люха телефон нашел битый, Samsung Galaxy S4, вроде бы старый Но, может, кто-то на запчасти купит Еще рюкзачок он вот такой нашел Неплохой, на самокат мне подойдет А это, чувак, лампа для маникюра Сейчас такие уже никто не берет Но, возможно, на рынке, на барахолке ее купят Ребятки, зацените, какая стоит швабра Возле помоечки Покомплектованная с ведром. но правда, там вода застоялась. Это все очень сильно воняет. И там даже внутри, смотрите, есть какой-то антисептик, походу тюбичек чего-то. Не знаю, что это. А швабра не дешевая, видно, блин. Хорошая. А может, это для стекол? Я не знаю. Ну, интересно, может заберу домой буду пользоваться ей. Че, чехол, давай сюда на продажу. Чехольчик прикольный. Так это тюбички какие-то. А, красится это женская новая тюбики, не знаю как это называется, красится гигубайт, 8 гигубайт ребят, сандиск флешечка связной плюс о, симочка, вот это надо связной плюс какая-то, сим карта походу до 28 -го года карточка действует, или скидочная или хз, нифига себе связной плюс, мастер -карт. Интересно, новая, к чему она привязана. Проезжаем мимо помойки, я смотрю, топовая сумка для барахолки. Открываю сумочку, ребятки, и что я тут вижу? Запас сковородочек, ребятки, вы нас хаты просто огромнейший. Там еще такая сумка, прикинь, там их пару сумок таких Трусарди. есть. Трусарди. Ну это топов... дорогой бренд, да. Сковородочки берем. Алюминий. Крышка вот эта продастся. О, кофеек, ребят, в пачке. Цикорий. О, тоже купят. О, топовые жвачки, ребятки. М -м, дирольчик обалденный. Бери, угощайся. О, Домашняя бытьца? пицца. Чувак, так она свежая. Будешь? Конечно. Давай. И с жвачкой потом заем это все дело, как в рекламе. Молоко взял? Да, тоже. В том же пакете. А, ну это под пиццу. Попробуй просто. На язычок. Можно кушать. Ну, вот Пить. сейчас как раз и запьем и поедим. Бомба. Mm, ребят, как пахнет вкусно. Mm. Mm. Сыр, колбаски, все здесь есть. Главное, чтобы не подсыпали яда сюда. Ребят, если это видео не выйдет, то помяните меня. И не упоминайте лихом. Ребят, зацените, что Илюха нашел. Мы тут порылись, чисто такое металлома набрали. Но вот это прям неожиданная находочка. Honor. На 13 мегапикселей камера сзади отпечаток пальца сканер. Крышка, правда, задняя не держится. Но, как вы видите, внутри у него все есть. Но, естественно, экран битый. Экран под замену по-любому. И он старенький, не на Type-C. Может даже включится, хрен его знает. Но на запчасти он пойдет по-любому продадим. Ну короче, это примерно заработаем на нем полторы тысячи рублей. Он еще и гнутый. Видимо, в заднем кармане его носили. Он аж. Видите? прогнулся. По-любому, полторы тысячи рублей, ребятки, заработали на нем. Ребят, мы тут в строительных мешках столько меди достаем. Я просто в шоке. Посмотрите, сколько. Да тут уже килограмм меди точно будет. А килограмм меди сколько сейчас? 380 рублей. Капец дешево. Было, помню, по 600. Она упала, да. Нифига себе. Надо собирать. Мы сейчас всего наберем. Ну, примерно на 2 килограмма меди, думаю, мы тут наш кребем. Столько вот таких кусочков маленьких. Ну, кормилица Кстати, ребят, если вот так бумага раскидана, это возможно здесь есть находки. Магнитики какие-то, ваниль. Так, как будто кто-то уже порылся. Здравствуйте. Да ничего, Ройс. Нет? нет, пока нет. А Я не знаю. Я подъехал тут так и было. Я не знаю, я говорю, я вот только подъехал, тут то так и было. Я вот убираю, он тут раскидывает. Слышь, надо что-то с этим делать, братан. Что делать? А что это у тебя тут прицеплено? Ну, я вообще снимаю видосы, как я так в помойку. Так нельзя снимать. Почему нельзя снимать? Потому что это моя помойка, меня сюда приставили. Да я понял, ну я в макулатуру я Раскидываешь не... Раскидываешь тут все, тут только что чисто было. Я хорошо смотрю, тут раскидано на себе. А, ну... Извиняюсь, но это не я. Ну как это не ты, братан? Давай что-то делать. Ну, что вот это такое? На башке тут приходят, тут всякие. Я не знаю, раскидывают на моем районе. Ну я не знаю, можно ко мне не подходить. Почему? Ну, ну, а что я сделал, я не пойму. Барни? Ты только что, тралкину сюда, братан. Давай что-то решать, а? Отпустите, пожалуйста. Я тебе сейчас посади жами, ухо вырву, вот эту твою серебину вырву, то, что ты тут лазишь. Отпусти, а? пожалуйста, слышь. А че, че, че? Ну давай договариваться, а. Что договариваться? Я говорю, ты я что, не. Что, братан, ты тут раскидал, тут со своей штукой Я что ничего ты? не делал, что говорю. Ты меня снимаешь, а? Я, не... меня я удалю все. Касарь давай. Не буду я никакой касать давать. Говорю, что? Ты что, что это, отпусти меня, сука. Ты что, ты бил? Ребят, это просто пиздец. У меня в жизни такой драки никогда не было. К сожалению, YouTube это не пропустит, поэтому закинул в телегу. Смотрите, там продолжение. Порылись и нашли в этой помойке вот такую маску. Но без шнурка. Шляпные часы с рынка. И в чехольчике, в новом, кстати, новый чехольчик, вот такой телефончик. Fly древний, с битым экраном. Ну, его рублей за 100 продадим, он старый. Масочку. Рублей за 50, часики, ну, рублей за 10. И то, если их купят, они битые. Наверное, брать лучше не будем такое. Разорвали вы нас с хаты. Посмотрите, какой новый кабель. Полная вд пацаны. Полная, полная, блин. Она 500 рублей в магазине стоит. Вот еще медь. Вот такие шланги новые. Вот такая вилочка, ребят, топовая, новая. Давайте дальше смотреть. Кристалл, универсальный клей, он там еще есть, берем. Еще одна новая, вот такая вот розетка и патрон. Какие-то штуки, колечки. Оба, зацените в тачку. хоку ребят, зацените в тачку. хоку хорошая фирма. Скорее всего, лампы тоже рабочие. Это для кондиционера, для пульта. Это уплонительная лента новая. А, вот эти переходнички топовые. Нет, вот только это не RGB лента, а обычная подсветка. Но тут даже вот, смотри, этот переходник покупали. Можем взять переходники вот эти для подключения. Вот какие-то штуки для штор, прикинь. О, какая-то штука какая-то для мебели. О, рулеточка карманная маленькая. Это чисто этот, Пени смерить. Ну, патрончик, тройничок. Капец, тут для деда двухсторонний скотч. Тут всего много. Кирозеточка топовая. Всякие уголки. Вот это надо. шурупчики, болтички надо. И смотрите, сколько пачек нашли. Брейк какой-то. вита брейк. Вкусно, натурально полезно. Это какой-то мармелад в упаковочках. Сейчас буду пробовать. Хотя не, у меня камера на голове, блин. Пробовать неудобно, мне камеру снимать придется. У меня для этих дел есть Илюха. Илюх, кусай. Мой личный дегустатор. Как? Постила, да, это полезная. Нормально. Берем. Еще, ребятки, три упаковки холодка и коробочка сосательных конфет. Вы посмотрите, какую легендарную книжку мы нашли в помойке. «Богатый папа, бедный папа». После прочтения данной книги, когда я работал на работе, у меня мозги заработали по-другому, и я захотел чем-то заниматься. И выбрал направление YouTube. И рыться в кормилицах мне очень нравится. Вот, Поэтому всем советую данную книжку к прочтению. Мы ее обязательно заберем. Также здесь есть лампа. Коробочка. коробочка от айфона пустая тройничок и вот такая сумочка. Похоже, что это Луи Виттон. О, с кэшбэком, ребятки. 5 рублей, ребятки. А не 2. Ну, сумочка не брендовая. Так, здесь еще интересные книги. Дневники вампира. Быстрый английский. Теория государства и права. И зацените. Прокуратура Краснодарского края. Нифига себе. Серьезный дядя, да, выкинул? Ой-ой-ой. Капец, целый тортик. Рафаэлло. Тортик Рафаэлло, ребятки. 30 -е, -е, 22 -е. Срок годности 7 суток. Эх, обидно, просрочен. Праздник вам нам приходит, праздник вам нам приходит. Счастливый миг он растворит носки. Это это мы с тобой на ты пришли. Ребят, Кока-Кола классик. Почти полная бутылочка. Оставлю бомжам на запивончик. Под самогончик. О, Одноразочка зарыганная. И такое брать не буду. Она зарыганная. ну В принципе, если протереть, можно и будет... Ой, продать. Я куда-то мокрое лес О, нифига себе. Бал баллон для надувных шариков. Я не знаю, что с ним делать, но я вижу шляпетки на продажу, во-первых. А во-вторых... Баллон для надувных шары Гелей в одноразовом портативном баллоне низкого давления. А почему он одноразовый? Он пустой. Он одноразовый, наверное, потому что его заправить никак нельзя. Да это рофлят, не может быть. Только если колхозить что-то. Но, ребят, реально обидно, что этот баллон уже все. Можно было, может, его продать как-то. Штанишки. Смотри, спортивки. Adidasa, Adidas Рик. Адидасовская. Клима 365. Курточка. Арик, неплохая, такая чисто на забив. Помоечка дарит именно это оригинальный Адидас. Вот, еще одна кормилица. Опа, там в пакете обувь, кажется, лежит. Ну тогда, пакет с обувью. Вот тебя одеду надо. И, кажется, тут я увидел кроссовки. О да, кстати, моего размерчика. Адидас, что ли? Ну да, 44. Ребят, мой размер. Хорошие адидасовские кросы целые. Офигеть. Старая правда коллекция. Торсион Систем Adidas. А ну-ка, по они хотя бы не такие жаркие, как мои вот эти вот Nike. Ну вот эти тоже хорошо отбегали Они тоже с помоечки ну, блин, у меня уже походу 45 размер ноги Вот Adidas нашел 44, но они мне жмут Вообще топовые, легкие, летние Может разношу ХЗ Так, что тут еще? Ботинки дырявые О, вынос хаты Крокосы, шлепки драные Блокнотик Новый? Нет. О, промилится. Что тут написано? Продам срочно однокомнатную квартиру. А, ну так вот она, я так понимаю. Это же для бомжей вешают эти объявления. А бомжам предлагают квартиру, значит. И раз на баки мусорные вешают. Значит, вот эта квартира, я так понимаю, продается. Вот такая квартирка у нас однокомнатная. Так, что у нас фестивальный? 38 квадратов. Не, ну видно, что соврали. Тут не 38 квадратов. Но в принципе, уютненько. О, квартиру продают сразу с овощами. Можно картошечку пожарить. Так, а здесь у нас что? Ну, тут видно тоже галяк. Это тоже однокомнатная. О, еще одна однушка продается. Вообще бомба. Ребятки, тут не помойка, а голубятня. Они тут все живут. Там где-то кнопка для выхода должна быть, по идее. А как тут люди выходят? Ну, типа... А, вон она, я понял. дотянулся, ребятки, до вот этой кнопочки. О, вот эта баночка деду надо на консервацию. Берем целое. Это моя жена закатывает вишенки, компотики делает. Лажовая помойка, да? О, у меня вынос с игрушками. Тут может быть, кстати, техника. О, арбалет. Барабан, может, где-то валяется. Это на пистонах. И, скорее всего, барабан потеряли. Опа, кроссовочек с Алиэкспресса. Али, не Balance. Походу, Ну, О, спасибо большое за донатик. Привет тебе. Блин, лагает постоянно. Если лагает, надо чуть позже донатить. После того, как отла Отлагает все это. О, пелочка, шоль. Рабочая. Ребятки, вот это продать можно. Второго Нью-Бэланса найти не могу. Вот это обидно. А вот они кормилится. О, щит. Так это лапти на продажу, ребятки. Лапти на продажу и туфельки тоже пойдут на продажу. Забираю прям так. Вы нас с хаты. Походу. О, нифига, присоска. Это же держатель для этой... Для лейки в ванну. Ч ⁇ туберкулес? Мыльце. О, блок питания неплохой На 12 вольт скорее всего Сейчас посмотрим 12 вольт, это для RGB ленты Вот это надо мне А вот собственно и сама RGB лента Которая видимо была подключена К этому блоку питания Только это не RGB лента, а обычная подсветка О, у меня латуневый кран Латунечку мы всегда берем Ну и я сейчас поработаю капитально мне нужны находки. О, нью-белансы сюда. Ой-ой-ой, думал нью-белансы, а это уже, получается, бездонные лапти. Это шляпа с рынка. Ой-ой-ой, какой вынос мощнейший. Ха, тут даже есть сосисочки сочные, папа может. Ой-ой-ой. До 19 апреля. Просрок. О, -о, -о, О, вот это петарда взрывоопасная. Сейчас как рванет. Нет, не взорвалось, ну ладно. Так, противни, это алюминий, лавашики. Не, есть я не хочу сейчас, я хочу поживиться техникой. Есть тут техника? О, а вот и лампа. Это скейт, Может, это, это можно снять, продать. Поломанный скейт, блин, обидно. Шапки зимние, всякие. о, платки бабушки покупают, платочки. Вот эти а нядя Платочки бабушки купят. Да, и вот эти штаны. О, нифига себе, DSL, дизель. Так это пушечка, у меня дизель. Это может даже Рик. Дизель оригинальный, походу. Тут тоже, тут тоже жопа. Вот еще. О, ленточки rdb шные Они обычные. Адидас, бирка есть, но стерто. Ну, скорее всего паль. А чё, на продажу не? А, я вижу, да, да. По любому это паль. Ну, можно вот так оставить. Может, дворник будет носить. Так, кормилица. И тут уже выставили что-то какие-то шмотки. Такие так себе шмотки. Какой-то блокнотик, скетчбук. Понятно, исписанный. Это макулатура. Ой-ой-ой, это что такое? Нифига себе, тут какие-то штуки прикольные на колесиках. Это для ящичков. Это в салонах красоты использовали. Вы нас хаты? Мощнейш? Ой-ой-ой, вы нас хаты. Что это? Чувак, это салон красоты закрылся. Салон красоты закрылся. Или парикмахерская. Вот оттуда эти стойки. А это стерилизатор. Это маникюры делали. Это стерилизатор, чувак. Ебать. Боксы топовые. Это от этих стоек, боксы. Вот эти штуки в эти стойки вставляются. Чувак, давай по бырам лутать. Офигеть, вот это вынос хаты. Так, надо брать только технику. Вот эти штуки надо забирать, блин, боксы. Я их пока туда подкидываю. Ящички вот эти все. Это мне надо для мелких шурупчиков, болтичков. Это в гараж мне надо. Ну, не в гараж, у меня уже нет гаража. Ну, во дворе будет пока стоять у меня. Чувак. Они полные? полные? Да. Это краски для волос. Чувак, же. это краски для волос. Собира... Матрикс краска. Собира... Еба. Чувак, Собира... куда это складывать? Сейчас я сумку принесу. Ребят, капец там вынос. Я в шоке. Я аж, блин, растерялся. Не был готов к такому. Помоечка, конечно, знает, как меня удивить. Давай, чувак. Все сюда, все краски сюда. Капец, их много, да? Эта краска еще и не Матрикс, дешевая. Да, Чувак, вот. это я краситься буду. Обалдеть. Капец, сколько красок? Там их очень много, да, походу? Это тоже это для краски. Ой, Краску вообще, мешать. Охуеть. Берем. Ой-ой-ой. Активатор какой-то краски. Ребят, Матрикс от фирмы Матрикс. Запечатанные, это запечатанные. блокнотик. Стори как как какой-то блокнотик. Зеркало, ребят, как в парикмахерской Такой же Салон красоты закрылся, короче Все вышвырнули, все оборудование, краску Вообще все Чувак, тут прям все, да? Все в боксах, ведерках Весь салон просто на помойку вышвырнули А вот это накидки на людей Которые одеваются при покраске Там даже в кармане что-то есть Ебать, тут бабки Чувак, тут тут, тут Тут тупо бабки, прикинь, кому-то давали. Кто-то забыл, тут тупо деньги, ребят, 200 рублей настоящих. Я, я... Это тоже все берем. Ребят, нормально, две соточки упало на карман. Ну, по соточке нам с Илюхой. Смотри, тут новые вот эти накидки. Капец, нормально. Слушай, ну, мы реально не зря сегодня выехали. Горшки для цветов берут. О, еще бумажки всякие. Давай, чувак, по побырику, пока дворник не пришел. Смотри, даже кто-то сменную обувь, видимо, носил я. в этой парикмахерке. Махерская или в салоне красоты. Сороковой размер, демиксы вообще как новые. Выкинули тоже. Капец, все эти щеточки мне надо, ребят. Это вот красили волосы этими щеточками. Мне это чистить платы там. Нифига себе, это шампунь? Проявитель крем-масло. Какой-то проявитель, не знаю. Но это все не дешевое, Так, ну расчески не нужны, щеточки возьму. Полные тюбики. А это что? Обесвечивающий крем для волос маслом с жажоба. Вот, синк, матрикс, колор, цветная краска какая-то, книга, тета исцеления, уникальный метод активации жизненной энергии. Смотри, там могут быть всякие антисептики вот для обработки. Вот это для краски пригодится. Я краситься буду теперь. Вообще бомба. Краситься буду на халяву. Помоечка дарит покраску волосы вот такие стойки с боксичками. Вот, ребят, я же сказал, что эти штуки вот сюда вставляются. Зацените. Ой-ой-ой, какой же это сок. Это такая пушечка. Теперь мне будет где хранить свои шурупчички и болтички. Просто бомба. Осталось это как-то увести. Тоже для волос. Все вот эти тюбички бери. Потом разберемся. Не знаю, что вот это такое. Тряпки какие-то. Ну, тоже возьмем. А я думал, это бытовые отходы. Тоже, как всегда, вот здесь выкидывают бытовые отходы. Чувак, да, давай теперь мне все боксы. Ты там точно все проверил? Никаких тюбик. Вон тюбики валяются. Илюх, боксы теперь. Давай ящики. Они, наверное, порядок наводили. Это мусор, мне кажется, все. О, ну, ящички вообще деду надо, вот эти. О, часики хорошие, пойдут на продажу. Да, тут, блин, нормально. А это, кстати. Тут кровать с маятником. Вот это маятник низ кровати. И он шатался. Ну, понял, топовая кроватка тут разобранная. Но ну, это прям за пара это все собирать. О, шляпетки вот эти вот можно на продажу взять. Хорошенькие. И этот свитерок тоже пойдет. Нормально. Тут вещи лежат, просто нас ждут, чтобы мы их забрали на продажу. Бортики от, от кроватки. Но это не знаю, вроде не надо нам. Ну мне домой Малой говорит, вы как штребухи Как штребухи О, нифига, тут в коробке что-то есть Чувак, я телек нашел Телевизор в коробке Я серьезно, я в шоке Он реально там Вот это нормальная тема В коробочке прям бомба Смарт-ТВ. Они обычные. Из него еще медный кабель отрезали. Пойдет. Да, битая матрица. На запчасти можно продать эту плату, снять. Обидно, ребят. У него матрица разбита. И как его повезем, блин? Его бы на месте разобрать. Ладно, как-то увезем-то. Чисто ради полторы... полторух... Полторех, тысяч рублей, полторых, полторех, как ради полторы тысячи рублей его, полторех тысяч рублей, блядь. ну я и несу, конечно, ребятки, совок домой. У меня нет совка дома, только ну такой мне, что он не ну это не совок, а какая-то фигня. Странный он очень. А, она грязная очень. Такое, знаешь, как ее сложно отмывать? Если только антижиром. О, у меня вынос хаты. Новые кроссовки беленькие. Ты что такое? Ты еще пьяный? Илья? О, наборчик целый. Веник и совок. Ну ладно, уговорил. Заберу на улице чисто будет у меня. Буду подметать двор. Нормальная тема. Совок, веник в комплекте. Чего отказываться, правильно, в ребятке? Для обуви? Крем-ускоритель для загара. Ой, ускоритель для загара точно никто не купит. Ну ладно, возьмем. Тут и так загар быстрый. <реклама> <реклама> Что там? <реклама> да ладно, дай посмотрю. Капец, ребят, я подумал iPhone. я реально подумал айфон, а это детская игрушка, да, или что это, еще на батарейках пиликалка какая-то, ну и шляпа, ребят, смотрите, что там внутри, капец, подумал iPhone. На, на шестой или седьмой iPhone смахивает, а нифига себе, а я тут смотрю, ванночка детская, Ой, так кажется, она целая. Так это деду надо, ребятки, надо. У меня же доченька есть. Я ее отмою. А что, блин, новую, что ли, покупать эту ванночку? Смотрите, какая хорошая. Полностью целая. Офигеть. Ее даже продать можно. О, вещички на продажу. О, а тут спортивная курточка. Женская, неплохая такая. Из Тирановы, магазин Тиранова Че молния, молния целая Если целая, забираю Ну, конечно же, целая, ребятки Че шубу возьмем потом продадим Да, конечно, такую шубку Почему бы не взять, ребятки Сейчас, конечно, не сезон для шубы Но эта шубка вообще залетит и продастся Со свистом на рынке Вы лучше посмотрите на мою новую покупку Как вам вот такой аппарат Купил на металлоприемке трехколесную лайбу, потом в видосах покажу, когда ее подшаманю, но это топовая лайба, спереди дисковые тормоза, сзади барабанные, вообще там спереди можно огромную корзину ставить и возить на находочки с помоечки, так что это новая моя лайба для помоечки, но одна из лайб, у меня их э, получается две. Оооо, какая сочная. Кормилица, походу, плохо настоялась. Не хочет меня радовать. Наверное, все таки хочет. Сюда вот эту О, технику. Ой, там ноутбук, ребятки. Там ноутбук, ноутбук. Илюх, у меня ноутбук. Так, только аккуратненько. Ну, не спеши, пожалуйста. Так, это нам игрушки не надо. Вот, ноутбук. Пожди, пожди, пожди. Может, он еще живой. Я живой нотыбук ноутбук. Ноутбук. Какой, ребятки. Так, это что у нас? Это от планшета. А это вот ноутбук. Тяжеленький. Его на две части пытались разломать. А, это планшет ноутбук. Это было два в одном. То есть вот так это вставлялось сюда. А эта клавиатура отсоединяется вот через контакты вот эти. Вот, вот контакты шлейф вот сюда вот так вставлялось оно. Хорошенький ноутбук был. Но взяли, падлы, разломили еще вот так сломали. Чтобы ни, ни себе, ни людям как бы, чтобы не досталось никому. Попытаюсь его разобрать и, возможно... Там плата живая, получится ее на запчасти продать. Может доломать его уже полностью. Сейчас поглядим ребятки на плату. Там еще аккумулятор, вон он вроде бы. О, где плата материнская? Тут прикиньте, пригрузы чисто находятся и клавиатура. И все, и вот плата сетевая, и все. Никакой материнки тут нет. Тут вот это походу, вот она материнка от него. Ну да. И ее пытались, я вижу, сломать. Ну, тут процессор всякое такое. А, и думаю, не продастся этот. Престижо. Вискон С бренд. Ну, модель. Битые экраны. Вот аккумулятор здесь имеется. Тут столько ОС летают. Опасно. А у меня вынос с хаты, ребятки. Давайте смотреть. Так, фильтр для воды никто не купит. О, 3D очки новые. У тебя 3D очки хоть раз покупали на рынке? Нафиг, их тоже не берут. Пульты от телеков бабушки берут. Раптор от комариков, это купят. Так, дальше. Блок питания старый от Ноки. Это не купят. А вот такой блочок купят. Не сега себе, Плантроникс. Хорошенький блочок. Еще он разбирается в ребятке. Он разбирается вот так в ребятке. Вот так вот тут. -вот. Эта штука снимается зачем-то. Непонятно зачем. Так. О, мышка компьютера Logitech. Пойдет. USB-шная. Это купят. Лимонница. Ну ладно, возьмем. Вот это купят, по идее. А не обитая она. О, нифига себе. Чашечки, ребятки. Набор. Чашечки вот такие, как новые. И блюдечки. Вот это купят. Лё. Лё, фляжка топовая, ребятки, тяжеленькая. С гербом России. Нифига себе. Ну, видно, не дешевая, короче. Качественная фляжка. Я находил и подешевле, похуже. Хорошая фляжечка. Вот это можно продать, у ребятки. За 400 рублей на барахолочке. Ребятки, я думал, камера записывает. Но она нифига не записывала. Короче, мы нашли вынос хаты. Посмотрите, какой топовый рюкзак. Как из игры вот это пубыги. Там еще нашли вот такие пузырики польные. Вынос хаты продолжают Тут какие-то пенопластовые штучки. Это, наверное, для дверей. Это можно взять. Уплотнители. Смотрите, тут целый пакет всяких ништячков. Вот это купят. Мышка удачу приносит на походу. Шлепки нормальные. Нормальные реально. Нормальные шлепки на меня, ребятки. На мой размер вообще. Будут у меня еще одни запасные шлепки. Опа, градусник. Кстати, он рабочий, целый. Полностью целый. Мне надо такое. Главное, градусник не разбить вот этот, у ребятки. Поэтому я его возьму и заверну в этот пакет. Вот, смотрите, сколько тут жары сейчас: 38 градусов. А нет, 37 градусов жары сейчас на улице. Вот такой вот Краснодар, ребятки. Ребят, у меня место на CD-карте заканчивается. Поэтому. Наверное, буду снимать, если что-то найду Ну, в принципе, вот уже нашел Вынос хаты небольшой О, для маши... А, не, не для машины Что это вообще? Блюпуп колоночка беспроводная Хотя не, она проводная как раз-таки Ну, пойдет Как тебе размерчик? Топовая колбаска Блин, у меня из-за камеры я понюхать ее не могу Живая она, нет? А ну, давай ты я такую колбасу ни разу не находил, нормальная, нормальная да? Но пожарить можно, да? Бомжам оставим. <свят> <свят> Капец, ребята, она огромная, тяжелая. Это тут килограмма два с половиной колбасы походу, да? Но это все, это только ее жарить, тогда она оживиться, типа, а сейчас мы ну, его начнем. Бомжи походу порадуются. Вот так им воткнуть сюда. О. У ребятки там блендер стоит или мясорубка. Давай сюда быстрей, ребятки, топовые коробочки от бренда горение. Обалдеть! Электро мясорубочка. Вот эта пушечка, ребятки. Вы посмотрите на эту пушечку. Я надеюсь, она работает. Ее продать можно тысячи за полторы вообще спокойно. А я сейчас с помойки так упал. Жаль, что не снимал с этого забора. Думал, блин, ногу сломал. Натуральная шубка, кстати. Ребятки, натуральная шуба. Просто бомба. Это зимой продадим. Реально, ребят, настоящая шуба. Натуральная и целая. Капец она стоит денег огромно.